Так, так, и что же у нас вчера было? Так, вчера был у нас туз мечей, паш-чаш. Леса, облака, облака, облака, облака. Да, облака прямо сильно отыгрались в том контексте, что все плохое минует. В совете, если облака, смотря еще, конечно, какие и с какой колоды, все плохое минует. Это вот, знаешь, это облака это больше низцы. Пережди. Сейчас тучки, а потом у нас солнышко будет Обычно такое Причем был попажу чаш Это момент, когда вы должны общаться очень хорошо Со всякими вот этими людьми А сейчас, как я узнала, что Марс в весах Или что-то типа Марс и веса, не что-то связаны И кто-то где-то По астрологии я не шарю То значит определенная может происходить конфликтность между людьми Поэтому попажу чаши по облакам Не парься Прям по-русски одним словом вот, ну, соответственно, можно и сказать, ну, может, пожалуйста, не грустите, можно этот момент переждать, и все, у вас будет тип-топ. Ну, а по чаша, соответственно, будьте очень благородны, приятны для окружающих, нал налаживайте связи, соглашайтесь на какие-то обстоятельства. Соглашайся и не сцы. Вот, одним словом, туз мечей, туз мечей. У меня вчера какие-то были, значит, мысли. Какие у меня вчера были? Да, были мысли. Порой неприятные, порой неприятные и гнетущие. планы, которые надо сделать, скорее всего, мысли идеи. Туз мечей. Туз мечей осознания, что-то такое. Ну да, было. Окей, было в личностном плане, поэтому это не говорится при камере и вслух, и не для детских ушей, поэтому опустим этот момент, туз мечей было, соглашусь. Ладно, леса. Леса краса. Ну, да, леса. при определенно какой-то свой куш вчера словила, что-то сделала и для других людей, что-то и словила для себя. То есть, как, какие-то хитрости, обманы нет. Скорее нету такого, и не было по лесе. Вот вот знаешь, кар, карта дня лиса у, хочешь жить, умей вертеться. Вот вчера примерно то же самое было. Хочешь жить, умей вертеться. Хочешь, чтобы это все было отлично. Быстренько приготови. Хочешь, чтобы это было, а, да, да, да, да. Ты знаешь, это вот лиса. Карта дня, когда вот хочешь жить, умей вертеться. Вот такая у меня вчера была карта дня. Хочешь, вот чтобы у тебя быстро все, ужин готов? Надо его просто заранее сготовить, а не просто так. Ага! Да, там рол там доширак. Вот, поэтому так. Ну ладно, карта леса, туз мечей мысли там да, происходило. Озарение. Не особо приятное по вине. А по Марсу в весах, поэтому. А дальше. А значит, у нас вчера еще была соус, совет меня. по. Подружить противоборствующие силы. Да, вот прям вот да. Я вот вчера э, боролась с, с тем моментом, когда я хочу всех задушить и одновременно всех люблю. И вот этого мне все-таки победила любовь, победила дружба. И я никого не убила в конце дня. Поэтому все прекрасно, мы живем. Так, творческая энергия, вперед уверен в собственных силах у нас по ГЕБО. Ну да, был определенный момент творчества. Прям вот, да, скажу. Когда вы ждете... Можно же многими вещами заняться. Когда я отвожу Тимофея на кружок, я жду целый час. Что? Вот... И постоянно, знаешь, вот когда я прихожу, значит, ждем, значит, кружок, ждем, пока детей отведут. Только двери закрываются. Родители сразу их нет. А я одна такая, как дура, сижу и в планшете ковыряюсь, рисую. Великолепное зрелище я, я только не понимаю, куда родители уходят Вот честно, а потом они приходят через час И ребята, где были Как бы магазин, перекресток Или у вас что, как Вы каждый день затариваетесь, потому что как бы два... Ну ладно <соспорно> Вот такая мелочь жизни Пока-пока